Так, всем добрый день, сегодня у нас на распаковке очередной микро sd карточка с адаптером, то есть до этого на канале был SanDisk Extreme Pro, ну а сейчас просто SanDisk Extreme, тоже размером 64 гигабайта, то есть обычная стандартная поставка, единственное отличие от существующих, то есть это новинка, а именно с если предыдущие версии шли с А первым релизом, то здесь со вторым. То есть основные характеристики это 160 мегабайт в секунду, это скорость чтения, Ну и 60 мегабайт в секунду это запись на эту microSD. То есть применяется для смартфонов, для 4К съемки, то есть сертифицирован. Ну и также Android устройств ну и экшен камер, То есть формат MicroSD. Так, ну и есть адаптер для переноса, либо использования его в других устройствах, где применяется именно обычный стандарт SD-карточки. Так, вот что из себя представляет на обратной стороне. Технические характеристики представлены. То есть sd третий релиз. То есть поддерживает съемку в ультра HD качестве. Так, ну как обычно, то есть вода защищенная, а температура защищена, то есть от падения, ну и от X лучей. Так Как и в предыдущем варианте здесь идет код внутри этой упаковки, то есть программы восстановления sandDi. То есть но ну, единственное отличие от предыдущей версии, то есть там было на два года здесь на один год. Так ну и применяйте или иные устройства, то есть можем добиться скорости до 104 мегабайт в секунду. Для этой карточки так ну 64 гигабайта это если делить на 1000 если делить на 1024, то у нас получается размер чуть чуть меньше так ну и давайте посмотрим как себя ведет карточка на чтение и запись устройства. так ну и давайте проверим на скорость чтения и записи экстрема сандиск то есть вот он у нас здесь есть на 64 гигабайта Ну сами понимаете что не 64 ввиду того что 1024 приходится бать получается у нас 59 и 4 гигабайта так ну и заявленная скорость 160 мегабайт секунду чтения и 60 мегабайт в секунду запись но я хочу оговориться то есть это зависит от устройства то есть мы проверяем на ноутбуке ну и карт достаточно старый проверим и при помощи вот этой программки так сейчас мы выберем диск То есть вот он так ну и начнем тест Как видим, появляются файлы из этой программки. Я уже до конца не буду записывать эту, этот диск, microSD sd карточку. Потому что помимо того, что проверяет скорость, то здесь еще проверяет на целостность. То есть я приостановлю. Так, ну и давайте проверим на скорость чтения. Так, ну и вот вы пронаблюдали скорость записи и скорость чтения то есть непосредственно здесь микро лидии карточки sandisk extreme Так, всем спасибо за внимание, кому это было полезно, до следующих распаковок, всем удачных покупок Так и до свидания.